Приветствую, дорогие друзья! Получил ссылочку на вот такой проект ВКонтакте на миллион за 30 дней, миллион рублей на ваш счет, миллион подписчиков ВКонтакте и т.д. и т.п. Так, что это такое, с чем это едят? Давайте посмотрим маркетинг план. Вы регистрируетесь, платите всего лишь один раз 100 рублей, раскидываете ссылочки и из ваших приглашенных людей, каждый третий приглашенный становится в вашу структуру. То есть простой шахматный маркетинг. До бесконечности люди идут, и идут, и идут, и идут. Люди начинают приглашать, приглашать и приглашают и получают от приглашенных точно так же приглашенных. Вот он, шахматный маркетинг. Каждый третий участник маркетинга на всю глубину структуру переводит вам средства и становится под вас маркетинг-план. Я заплатил 100 рублей. Человеку, который меня пригласил, улетели эти 100 рублей. И вот мой пэйр. Здесь вот я уже 300 рублей получил от моих партнеров. Сейчас покажу. Вот мои партнеры. Вот мой кабинет. Мои партнеры. Вот мои партнеры. Три человека мне переслали деньги. Вот тут видно, кто еще не активировался. Активируется, когда у меня тоже денежки упадут. И, значит вот посмотрим финансы вот это я отправил вот. лёня стукала мне пригласил и 300 рублей уже получил ну, буквально за несколько минут так если надо пополнить кошелек в пэре вот есть такая кнопочка пополнить здесь вписываются сумму ну, допустим там 100 или там 200 рублей нажимаете пополнить это в долларах а если в рублях то соответственно пополняем в рублях здесь выбираем рубли ставим допустим 200 рублей и жмем пополнить внизу вот есть сбербанк как у большинства ну можно пополнить допустим с карты виза там с киви кошелька и так далее да ну вот Собственно, и все. Легко и просто. Делайте пополнение. И активируйтесь. И зарабатывайте деньги. Приглашая новых партнеров. У вас становятся подписчики. Соответственно, подписчики это наши новые контакты. А в бизнесе, как мы знаем, контакт нам необходимы. Это самое главное, да? Контактная база. Ну, в общем-то, и все. Легко и просто. Всем желаю успехов и финансового просветания.